идти в базар. Это новый поход. 16 сентября, видимо, последний в этом году. Опять один. Александру некогда. Поехал в Англию. Так, вот эта вот яма, которую предстоит расширить. Которую не успели из-за двух прошлых раза. И вот эта вот выемка. Вот здесь вот видно. Вот ее предстоит сравнять, убрать все с этой ямой. Все. Совсем немного лет на 8 Продолжаем работу. Закралось подозрение, что около этой ямы откуда-то выпала слюдка не с той стороны. Ну и пришлось вывернуть вот этот камень. килограммах 80, наверное. Я его перевернул, но вытаскивать не могу. Вот. Вот та вот ямка, что вы видите, а это вот здесь где лежал этот камень и прочее. Вот в этом месте. То есть здесь идет кварчик. Кварчик интересный, конечно. Московик... Разрозненными фракциями ручела вот это вот камень который касается Чика. то есть видно что интересно чуть-чуть следки разбросано кварц есть маленькая шпата ну посмотрим снимем еще одну плиту стоит дальше делать или нет Да, и самое это интересное, вот это гнезь, вот его плохо видно, гнезь, он сползает, вот видно, что сползает в правую сторону, вроде бы здесь ничего и не должно быть, но вдруг идет вот такое вот расширение в этом месте, вот это уже интересно.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 Вот шпат с мусковитом, с пачками мусковита. сейчас перевожу на ядро. Вот здесь вот ядрышко. Это следа валяется. Вот близко. Вот видите, вот это ядро идет. Это я отвалил специально в сторону, чтобы можно было показать. Продолжаем дальше. Похоже, что нужно будет снимать и вот эту плиту и уходить сюда ближе к этой яме. И посмотрим. Сегодня веселый день, солнышко. Хорошо. Постепенно приобретает яма вот такой вот вид. Сейчас вот это место, которое у нас сюда, должно будет соединиться вот с этой вот ямой, которую я закончил в прошлый раз. Ну и посмотрим, место новое стало легче будет работать. волшебном лесу начинаем второй этап после обеденной продолжать будем в том же духе поели супца тарелочку до чаю с баранками нет с кральками с бубликами так вот здесь же все и будем делать кувалда сломалась пора идти домой делать ее вот такую большую катакомбу вырыли толка нет только ляпчик. Спорханул из-под ног. Пришел 100 метров два, с дороги слетел уже. Ну только она не новая, и спальник не нового. Но она не очень хорошо сшита, я не стал пользоваться. И она почему-то всегда провисает, вот. боковины у нее провисает. Я в ней немножко поспал и перестал стал ходить вот с этим. Но... тут чудо только... нет день второй так время уже много как всегда не хватает так вот в этой яме то что я сделал вот раздух какой видите Он туда загибается шма и в эту сторону идет тоже раздух небольшой а вот это вот старая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 нет, то за зиму вода скопится, разорвет, эти плиты, во всяком случае нарушит. На следующий год можно будет брать. И у меня останется один день, чтобы продолжить вот эту вот работу, вот где лопата. Ой, где кирка, клин, куда показываем. Снимать вот эту вот узкую щель, увеличивать ее до размеров, до глубины. Сколько можно может что-то встретиться там Опа. вот уже что здесь у нас если смотреть с этой стороны от этого кармана ясно что здесь идет раздух И здесь раздух от гниса я здесь сработал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 Небольшое направление Это уже интересно На будущее Но все, некогда работать ну, Но волосы будет Пора идти на обед Долгаемся Здесь вот расширил Идет ядрышко Вряд С мусковитом Вряд ли оно соединится Вот с этой вот с этим карманом поэтому скорее всего должен быть карманчик или занорчик вот здесь вот где лежит блин небольшой но должен быть продолжим канал если даже и не будет подождем когда будет зима вода попадет внутрь она вот эти вот плиты раздавит немножко Легче будет убирать. Это редкая птица. Наша. Маленький кармашек, в кармашке только дымчак берела нет ударил по пальцу слава богу не сломал но очень больно Идет с трудом опять же не знаю как сейчас бить буду перекор 3 минуты так. Даже не, даже не вижу, очки не видел. Опятки. В яме прямо растут. Ну, там, там еще Синенько. Тут еще. Ох, около пня какие кружки. Так что тут не так просто в это яви. Она волшебная. Ты даже не подумаешь, сколько мы тут наворочили. еще ребята. Опа. Срежем. На жереху. Вот смотришь и даже не веришь. Неужели это с Сашей? Мы тут понаделали. То ли работал, но он немного. Такую махину пробуровить. Даже поднять камень не мог. Перевалил только. Ну вот. Нокльт посинел. Палец тоже. Значит сойдет. на час работу здесь наверное если не на два сегодняшко скоро заходить будет Пора домой. Ничего не видно. Ничего не нашло. Ленка. День третий завершающими. Все заняты своими делами. Ты карту что ли, рассматриваешь? Да, вот думаю, что делать сегодня. Да, воскресенье. Фукс, ну-ка иди в кадр. Вот молодец. Молодец, Фукс. День третий, завершающий. Погода благоприятствует, конечно. Хорошо, дождя нет. Пленку не нужно растягивать. Вот это все то, что я достал за эти два дня новое место здесь нет смысла пробую дойти хоть до кармана эти система из двух клиньев вот. один второй в общем если будет занорошь карман то он Где-то на расстоянии полметра ниже нижнего клина. Вот, может быть, руку с просунуть туда, расширить это дело. Посмотрим. Да, ребята, вот это удар. В этом занорыши. Я его полностью уже выскрип. Берила не оказалась. Дымчак был. Дымчатый. Вот он. Но это не то, что искали. Сзади мысли клипера шатаются. Вот под этой кувалдой. В метре примерно. Хороший занарыш. Но для этого нужно будет все вот это вот. он до тех пор снимать. Почему хорошая? Потому что идет сбоку, видите, здесь вот гладкая, а здесь вот какая секущая. Вот. Секущая с этой стороны и вот эти глыбы, вот не гниз, вот это гниз, а вот эта секущая махина. В месте пересечения, чем мощнее она, тем больше зануришь. Время обеда наступило. Радоваться нечему. Кувалда чуть не переломил руку. Все опухло. Специально взял котелок, чтобы туда не ходить. Будем сейчас делать костер и готовить пищу. Вообще погода стоит прекрасная. Изумительно, я бы сказал. Скоро будем обедать. Мишина. а мишку видели он в этой стороне ближе к болоту Несмотря на фатальное невезение, жизнь все равно прекрасна.